Если человек носит контактные линзы, он не должен, конечно, злоупотреблять этим ношением, должен соблюдать строго время ношения. Контактная линза, если мы говорим о мягкой контактной линзе, она не должна быть на глазу дольше, чем 6 часов часов всего лишь в день. У нас обычно люди перенашивают эти контактные линзы, и возникают очень тяжелые осложнения и порой необратимые, связанные с ношением контактных линз. Это не только инфекционные осложнения, потому что ну, контактная линзы это инородное тело на поверхности глаза. но Риск не только в той инфекции потенциальной, которая может находиться на наших руках, на линзе там, и так далее. и Мы ежедневно, да, это, как говорится, касаемся поверхности глаза. Вот. Но еще и тем, что контактная линза на глазу, она заставляет роговицу работать в более таком напряженном режиме и длительное ношение контактной линзы вызывает гипоксию, то есть снижение постоянно попадание кислорода в ткани роговицы. То есть роговица омывается за счет слезы, и вот когда на поверхности находится контактная линза, то не хватает питательных веществ. И если это происходит хронически, длительно, и люди, например, там, спят в контактных линзах, но даже если в течение дня, допустим, носят дольше, чем нужно, то возникает дефицит вот стволовых клеток роговицы, и ну, возникают такие изменения, как вырастание сосудов в прозрачную часть но, ну, в общем, довольно тяжелые э, осложнения. Поэтому самый безопасный способ коррекции, если вы для, ну, пока не решились э, на лазерную коррекцию да, или на другой способ коррекции хирургический, ну, в силу разных обстоятельств, то тогда, конечно, очки считаются наиболее безопасным способом э, коррекции. Конечно, контактная линза дает более широкое поле зрения. Безусловно, оправы, особенно при больших минусах, они ограничивают поле, ну, сужают, э, скажем так, ту комфортную зону, которую видит пациент. И, конечно, для многих контактная линза – э, ну, это, это с эстетической точки зрения более, более как говорится, комфортный или более приемлемый способ коррекции. Поэтому мы говорим обычно так. Если вы надеваете контактные линзы там несколько часов в день, а, там несколько дней в неделю, нерегулярно а чередуете контактные линзы с очками, то, в общем-то, какое-то время это допустимо. Но все равно это должно происходить под контролем офтальмолога. Раз в год вы обязательно должны показывать специалистам свою роговицу, не только сетчатку, но и роговицу, чтобы э, вовремя заметить те необратимые изменения, которые потенциально может вызвать контактная линза.